проект Битрикс. я заходила на самом старте и инвестировала 5000 рублей. Мой депозит полностью отработал. Настало время вывести заработанные деньги и проверить проектную платежеспособность. Также я создам новый депозит, я буду усиливать свой вклад. Инвестировать я буду 50 тысяч рублей. Ну и давайте разберем тарифные планы, на которых мы будем зарабатывать с вложениями. Также разберем партнерскую программу и программу бонус, где и как мы сможем зарабатывать без вложений. Зарабатывать с вложениями мы будем на 9 тарифных планах. Первый тарифный план – 120%, второй тарифный план – 150%, третий тарифный план 200 – 200% за 24 часа. Начисление прибыли каждый час. Четвертый тарифный план – 300%, пятый – 400%, шестой тарифный план 500 – 500% за 48 часов. Начисление прибыли каждый час. Шестой тарифный план 600 – 600% за 72 часа. Седьмой тарифный план 700 – 700% за 72 часа. И девятый тарифный план 800 – 800% за 72 часа. Начисление прибыли каждую минуту. Минимальная сумма вклада – 100 рублей. Друзья, также присутствует бонус для рифоводов. Денежное вознаграждение составляет от 100 рублей до 10 тысяч рублей. А зарабатывать без вложений мы можем на щедрой реферальной программе. Реферальная программа – 2 уровня в глубину. 19% и 1%. Также вы можете скачивать мои видеоролики, загружать их себе на канал, тем самым вы будете зарабатывать без вложений. Статистика компании Bittrex. Друзья, как и вами говорила, проект совершенно новый, он работает второй день. Участников на данный момент 35 510 человек. Проинвестировано более 1 миллиона рублей. Выплачено более 500 тысяч. Также мы видим последние пополнения и последние выплаты с проекта. Друзья, также в проекте есть отзывы и телеграм-канал. Переходите, подписывайтесь. Но я сейчас перейду в свой личный кабинет, чтобы сделать выплату с проекта и создать новый депозит. Друзья, вот так выглядит наш личный кабинет. Как мы видим, в этот проект я проинвестировала 5000 рублей. Заработала в этом проекте более 15 тысяч. На балансе у меня 15700 рублей. Сейчас я сделаю выплату с проекта. Проверим проект на платежеспособность. Платежную систему я выбираю Payr. Сумма для выплаты 15 тысяч рублей. Друзья, сейчас мою заявку одобрят и мы с вами продолжим. Друзья, статус у моей заявки успешный. Давайте я перейду в свой ПР кошелек. Как мы видим, деньги мне поступили плюс 15 тысяч рублей. Выплата с проекта Битрикс. Друзья, проект платит. Но и так как проект платит, сейчас я создам новый депозит. Сегодня я иду на усиление. Инвестировать я буду 50 тысяч рублей. Захожу я на 9-й тарифный план, то есть 800% за 72 часа. Начисление прибыли каждую минуту. Платежную систему я выбираю. ПР инвестирую я 50 тысяч рублей. Друзья, сейчас 50 тысяч рублей я переведу на данный ПР кошелек и мы с вами продолжим.